IT-лицей Казанского университета посетил абсолютный победитель всероссийского конкурса «Учитель года-2020» Михаил Гуров. Все подробности далее из вас будет участвовать в конкурсе, это конкурсный урок и его составляет В течение двух дней Михаил Гуров будет проводить для лицеистов и учителей уроки, мастер классы и семинары, в ходе которых учитель года поделится своим видением образа современного педагога, а также тем, какими навыками необходимо обладать учителю в 21 веке. Учитель 21 века очень многогранен. С одной стороны, это личность. С другой стороны, это человек, идущий в ногу со временем, владеющий современными технологиями. Конечно, это профессионал в своем деле, в своем предмете, и, безусловно, отчасти это немного психолог. Подобные встречи очень важны, рассказывает директор IT-лицея Ильдар Мухаметов. Возможность перенять опыт лучшего учителя России обеспечит профессиональный рост педагогов лицея и поможет им лучше понимать, как правильно расставлять акценты в современной школьной среде. К слову, повысить навыки смогут не только учителя IT-лицея, но и приглашенные педагоги из лицея имени Лобачевского Казанского университета, а также учителя казанских и елабужских школ. Это очень важно, не стоять на месте, развиваться. Потому что всегда была такая проблема, какое-то время ты работаешь в школе, потом начинается застой. И а дети это очень хорошо чувствуют, они очень быстро сканируют. И им интересен тот педагог, который тоже растет вместе с ними, который воспринимает себя учеником и который готов развиваться. Сегодня учитель перестал быть источником знаний. Он перестал быть истинной последней инстанцией. Именно поэтому сегодня... Учителю важно иметь авторитет в среде, в которой он работает. Михаил Гуров поделился секретом успеха с теми, кто сам желал бы стать учителем года. В первую очередь это самобытность. Он пожелал учителям быть собой и показывать и рассказывать именно то, что они умеют лучше всего. Диана Желенкова, Виолетта Басова, Универньюз.